SCP-объекты представляют собой значительную угрозу для глобальной безопасности. Нам говорили, что все, что мы делаем, он благо человечества. Идите очки, приступите к испытанию. Давай, пошли. Вы уверены, что эта информация вообще. Неужели? Неужели это свершилось? Моя мечта стала реальной. Наконец, по моей любимой тематике SCP, начали снимать сериал. Ой, я так же обожаю сверчь И как вы думаете, это наши русскоязычные режиссеры? реально как круто а! ну а теперь по теме, если ты зритель на канале новенький, ты наверняка еще не смотрел мои видео по SCP и даже понятия не имеешь что это такое вкратце я тебе расскажу что это сверхсекретная организация, которая содержит в себе ужасных существ, которые могут исполнять сверхъестественные вещи это что-то типа ФБР и Зоны 51 в общем наши ребятки снимает реально качественный сериал. И они недавно прислали мне сообщение, что нуждаются в поддержке. В принципе, для меня это очень интересно и я уверен на 100% и вам это будет интересно. Они не просят у вас деньги или что-то типа такого, а просто хотят, чтобы вы оценили их труд по достоинству. А вкратце, в сериалочке рассказывается про паренька, который раньше служил в фонде SCP. Но он задолбался и хочет всем рассказать, что такое фонд SCP и каких существ там все-таки содержит. И какие эксперименты ставят над беззащитными людьми. И знаете, ребят, мне очень прет их монтаж и история в целом. Естественно, посмотрел все серии, я увидел, что не все актеры имеют, как бы так называть лучше, актерский опыт. Но все же для сериала, который начинал без копейки помощи и без единого бюджета, это суперская работа. И я хочу, чтобы вы уделили хотя бы пару минут на то, чтобы посмотреть первую серию. Я уверен, вам понравится, а если не понравится, эээ... Я уверен, что такого быть не может. Мне очень жаль, что наш кинематограф до этого не мог на коммерческой основе помогать ребятам. И чисто потому, что права на создание хоть какого-то SCP-объекта непонятно кому принадлежат. И эти ребята делают без малейшей выгоды для себя. Им просто попросту это нравится. Да и сериал у них классный, и мне очень он нравится. Вот вам небольшие моменты сериала. Что? С ума сошли? Отказ от сотрудничества, грозит немедленным уничтожением. Бросьте мечь существо. монстр не будет галлюцинацией. Парня вот тремя глубокими разрезами. На данный момент там три эпизода, но в скором будущем они выпустят еще больше. Если вам действительно он очень-очень понравился и вы хотите деньгами поддержать, я там скину вам сейчас ссылочку внизу. И да, это реклама годного контента. Но мне ничего не платили, это чисто моя инициатива, и я очень хочу помочь ребятам. И прошу вам, если вам понравилась задумка, Просто поделите небольшой отрывок вашей жизни, подпишитесь на их канал, поставьте там лайки, если вам он понравился действительно. И все. Я надеюсь, вам все понравилось. Если что, задавайте мне вопросы. Буду рад вам ответить. Ну и также создатель этого сериала будет рад вам ответить. Все. Всем спасибо за древненное время. Пока.